Здарова, пацаны, это снова я. Майл! Сегодня у нас будет тренировка.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 А? ты это видишь? тут два скелета um... Оп, ты нихреп хрень, вообще не видишь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 Да неужели ты обосрался? А? Да ладно, это вроде я! Убежаемся за братву! Прошло 30 минут. А? Твою мать! мать! мать! мать! мать! мать! мать! мать! Этот день никто не выжил. Или... Хотя да, никто не выжил.